И только Адам размялся на кучке безмозглых ботов, как подтягиваются ребята с автоматами под прикрытием авиации. И с крутого парня он опускается до статуса Глист? Обычный, да? Который перед отправкой в прошлое не взял ни ПЗРК и ни гранатомет, ни щит капитана и ни пулемет. Супер копье Ваканды подбило бы Квинджет, да простой АКМ превратил бы его в винегрет. С миниганом можно было бы устроить кровавый ад, но ну а лучше бы нанял Войско железных солдат